Спасибо. Грехи, открыл себя, на суше, море над землей. Там небо где Он Христу, Он спас меня. Косил открыл себя, на суше, It's